Всем привет, с вами Макс Риск. Это одиннадцатая серия китайского Браво Старс. Сейчас мы убрали язык индийский. Сейчас мы снова пойдем играть, давайте-ка, захват кристаллов все-таки. И потом, наверное, изменим на китайский язык, а только то уже скучно. Индийский. В общем, ставь лайк, если тебе нравится. Ну, говорят, это рубрика какая-то. Если тебе нравится рубрика, с тебя лайкос. Так вот. Ух ты, Паша, будь большой большим, только вот знаю, что Ромка, я не хочу меньше этом монтажем делать себе меньше звук, меньше микрофона. Смотрите, прям троем, ну из с потом вот этим вот работодателем. Так, ждем его, бам, бам, бам. Ну что, пока что ничего не вижу индийского, ну сейчас мы узнаем. Конечно говоря, что это хиндием. Сейчас свете как закинула да ну да, конечно меня ничего нету. Бам получила, да? Ага, ясно, всем так, так. Так, так, так, не, не. Уйди, уйди. Моё, моё. Моё. а моё она А--а, нет, нет, блин, вырубили. Танк, давай, смотри на танка, смотри на танком, блин, не успел. Чувак, чё ты спишь? Два боку. Танцуй, давай, давай, давай. Вместе. Выху бам-бам-бам, давай, давай, подавай. А, тут шель еще. Так, вот и возьмем. На всякий случай. Так, вырубим. Так, тут есть кристаллы. Кто их не берет? Очень странно. Что они вкусные. Возьму я А, ⁇ -мо ⁇ я так и знал, ловушка. <laughs> Кто убежал, а, сбоя? А? Помогите мне. Поко. Ну, почему ты убежал? Ну, ты мог бы схватить. Блин, поко. Да Поку Поко тебя вырубили. Так, так, так. как он там есть. Дыш, дыш, дыш, дыш. А, нет, нет, нет, нет. Вырубил, вырубил, смотрите, прикол. 9-9 у меня есть. Так, тут шель пошла. Шель вырубаем и. Конец. Индийский Бравл stars Хиндия. Как он такое? Давай прикрываем они тебя уже про тебя знают уходим так, так так так давай отвлекаем на все силы ко мне есть они такие нет стой, не, не пока ну как вам индийский brawl stars ставь лайк нравится подписывайтесь подписывайся на наш тип канал ссылочка все будет в описании мы тоже снимаем ух ты плюс 5 а победить врагов Давайте еще хочу выполнить квест блин квест на первом месте нужна эм, ролик на первом месте ну это тоже интересно. Так что можно совмещать Давай пятюню. А, вместе. Да давай пятюню. Прикольно, я и в игроков, которые хотят, дальние мне пятюню. Я такие на. А они такой на. Прикольно же, на, на, на, на, на. Так, что меня вырубает? Это плохо, эй. Я думаю, у нас с тобой будет мир. Так, вон там, он там, я ухожу, вс. Давайте кого на делать. Не, ну хочешь бери, я с помогать. Сами на мне нужно подождать и подумать тактика шикомару Став лайк, если тебя это видео ролика Наруто Узумаки там что все в этом духе там так. Он что знает? Это Барли знает все Так ждем засаду. Ох <сос novo> хитрец, от хитрый. Ай моё нет, не врубай. <соторый> <соторый> Смотрите, Б сейчас пойдет ко мне, да? К этой, ну конфетин, так будем называть конфетам. Нет, что не пошла. Ну и ладно, пойду сюда вот оба на бар, иди сюда, обнимашки, не хочешь бар летиматься, да? Понятно, я понял, понял уже. Так, так, так, так, так. Что-то и иницкий брау старс не везет нам. Жаль, лучше возьму англий, английзычные. Блин, что издевательный Чего он проигрываем? Вот и почему? врубай давай, давай, давай, давай. А, блин, че умер, че умер, зачем? Ну капец. Ой, это я, я стрелял, да? Ладно, я думал, кто такой Бам-бам стреляет. Это я, оказывается, на автомате. Хорошо, уходим, уходим. Я загоняем Ну все. сюда постоянно. А? возможно, так повезет. Да, да, оставься. Смотрим. Брау Старс обычно. Заходим на сервер. Ух ты! везет, а везет, как я вижу. Немножко. Так, вот, ага, квесты, квесты. здесь угу. Победи 10 врагов. Да, это многовато. А, там 500. -ка. Ух ты. А, 10 игр еще победи. Блин, это ж много. это мне вообще интересно побеждать. Вот и все. Сейчас посмотрим. English, я англиш. Здравствуйте, англиш. Hello, my names. Угу. Полана. Непонятно. вырубили а может давайте японский? японского нам не зло. А я что-то передумал. Да, японский лучше. Эээ, английский какие китайский, какие русским русский. Так что неинтересно. Ясно. Сейчас перемену Только вот нужно постараться еще. Ну, ну блин. Ну блин, почему тут засада? Знаете, если вы играете в Brawl Stars, никогда не ставьте... Английский язык, я понял, что это плохо. Тут, когда вы ставите английский язык, а не регион ставите, вас телепортирует регион с другими раками. Подождите, если это так, то я могу поставить регион, где там нет геймеров которые самые крутые. Самые крутые говорят, что это украинцы. А я регион поставил русский. Да-да-да, так специально сделал, чтобы украина не убивала свои же. А если я поставлю, ух ты, другой регион, то будет попроще. Мне интересно. Можно постараться, или еще японцы и заключить, будет вообще шок. Как думаете, японцы, они геймеры, они умеют играть или же нет? Там, здесь, ну, мы про... проиграли, конечно. Здесь, так, куда пошло? Ну, не, иди сюда. не хочешь. Сейчас мы изменим язык и страну. Где мы проживаем будет прикольным но это не опасно давай, давай выходить так, так, так. японский сперва так смотрим так ничего яснее ясно. давайте давай давай давай что-то изменилось так блин тут столько регионов В общем, я уже перезашёл. Такая была мини-пауза. Давайте нажимаем. меня язык. На какой я сам, вот не знаю. Вот это да, столько языков. Так, так, так. Сейчас постараюсь найти. Ага. Блин, блин, блин. Есть такие, есть такие. Еп, японский. Где он? Напишите мне в комментариях, вы тоже так искали, но не нашли японский, ну или любые языки. Так, да, что это такое? Нет, нет. М -м да, ладно. Тогда. Вот это похож. Конечно, не японский. но ладно. Вроде бы мы выбрали язык. Так, так, так. Так, заходим. Смотрите, если не будут профессионалы, то я буду в шоке. Если не будут слабаками, то я не удивился. Так, потише. Да? Так, выбрали страну. Не вижу здесь русских, вижу здесь англичанинов. Ну, вроде бы они пока что не показывают свои данные. Что, вы вырубили кого-то? -мо, мой бул. Не, ну они нормальные, нормальные. В общем, выбираете страну, какой лучше подходит. Это вот все. Так, так тихо. Ай, ну блин, подожди, чувак. Блин, а у косы кстати. Русский попадает, а? Ничего не попадает. Блин! А, вот они крысы, да, вот эти вот крысы. Зачем я так делать? Блин, я не готов к этому. Подожди, чувак, подожди. Нужно же выиграть? Давай, давай, давай. Помощь нужна. Так. Восьмерка. И десятка. Давай. Вс ⁇ Уходим. Также сюда. Там был, я знаю. Опана. И вырубили смотрите они правда не умеют играть ну в общем понятно, выбирайте язык и возможно это рабочие ну скорее всего рабочие они все на английском ставят, всем удачи, всем пока с вами был Макс Риск, подписывайтесь на наш типа, канал ссылочка есть в описании всем удачи, всем пока